Согласно словам Иисуса, прощение не состоит в том, чтобы выбирать, кого мы могли бы простить. Мы не можем сказать, Ты меня сегодня очень обидел, поэтому я тебя не прощаю. Христос говорит нам, ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда, не то же ли делают и мытари. Но кого бы мы ни держали обиду, если мы будем упорствовать в ней, ее горечь, как яд, будет отравлять всю нашу жизнь. Непрощение приносит собою духовный голод, слабость и утрату веры, огорчая не только нас, но и всех, кто с нами общается. За мои последние пятьдесят лет служения мне доводилось видеть не раз, к какому глубокому опустошению в жизни приходили те, кто отказывался прощать. Однажды я видел, как один человек настолько сильно был терзаем чувством обиды, которое он никак не желал отпустить от себя, что упал и умер. Кто-то в чем-то упрекнул его, и он с тех пор никак не желал отпустить от себя эту обиду. И вот однажды, сжав кулаки в очередном припадке негодования, он настолько напрягся, что его нервы и сердце не выдержали, и он безжизненно опустился на стол. Но мне также приходилось быть и свидетелем великой силы прощающего духа. Прощение преобразует жизни, открывая настежь для нас окна неба. Оно наполняет чашу наших благословений до краев глубоким миром, радостью и покоем во Святом Духе. Учение Иисуса Христа по этому поводу очень конкретно. Если вы хотите войти в это удивительное царство благословения, тогда внимайте его словам и усваивайте. Прощение других не является какой-либо заслугой перед Богом. И Иисус нам говорит, ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный, а если не будете прощать людям согрешений их, их, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших. Только поймите правильно, Бог здесь не заключает с вами сделку. Он не говорит вам, так как вы простили других, то я прощу вас. Мы никогда не сможем заслужить Божье прощение, только пролитая кровь Христа заслуживает прощения грехов. Наоборот, здесь Христос говорит по сути вот что. Для полноты исповедания греха необходимо, чтобы вы простили других. Если вы держите в себе какое-то непрощение, значит вы исповедовали не все ваши грехи. Истинное покаяние означает исповедание и оставление всякой обиды, распятие всякой тени горечи в отношении других. Все, что меньше этого, не является покаянием. Это перекликается с одной из его заповедей блаженств – «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут». То есть прощайте других, чтобы вы могли войти в благословение и радость сыновства. Только тогда Бог сможет излить на вас свидетельство в своей любви. Ведь когда Иисус говорит «Любите и благословляйте проклинающих вас, и будете детьми своего небесного Отца», этим Он хочет сказать «Прощение» – отличительный признак истинных детей Божьих – когда вы прощаете, вы тем самым являете миру сущность Отца. Нам дана заповедь прощать наших врагов. Согласно словам Иисуса, враг – это тот, кто проклинает вас, ненавидит вас, обижает и гонит. Если следовать его определению, то мы имеем врагов не только в мире, но иногда и в церкви, и, наверное, даже в могиле. Я беседовал с одной христианкой, которая много лет носила в своей душе груз непрощения по отношению к своему Отцу. Он давно уже умер но она все равно не могла простить его за годы жестокого обращения с ней в детстве. Обида за жестокое обращение пустила глубокие корни в ее сердце, и она отразилась на всей ее жизни. Ее радость во Христе не достигала должной полноты, и всегда, когда она молилась, небеса были как из меди. Совсем недавно она стала чувствовать в себе какое-то беспокойство, которое шло откуда-то из глубины ее души. Поэтому она начала внимательно изучать Слово Божье, и слова Иисуса из этих стихов обличили ее. Хоть и медленно, но она начала оставлять свою обиду. Сегодня эта женщина живет в Царстве Благословения, потому что она нашла во Христе силу простить своего Отца. Она сказала мне, «Я предала этот дух непрощения в руки Господа, и я просто не могу передать словами, какой источник радости это открыло в моей жизни. Я благодарна Богу за то, что он показал мне силу прощения. Я думаю сейчас о той страшной боли, какую причиняет развод, о той обиде, которая за ним следует. Многие из тех, кому пришлось пройти через развод, говорят, что это еще хуже, чем смерть, так как она превращает бывших любимых и друзей в непримиримых врагов. Наше служение получает трагические письма от христиан, мужчин и женщин о том, как их супруг или супруга оставляют их, Возненавидев их и в своей ненависти к ним пытаясь разрушить и то последнее, что осталось от их семьи Все это ужасные, очень тяжелые трагедии Но Бог бескомпромиссен в отношении тех, кто таит в себе непрощение Как часто нам доводится слышать от кого-то, кто прошел через трагедию развода Эти жесткие слова, которых веет холодом «Я не могу простить его» Или «Вы просто не знаете, что она мне сделала» Или «У меня есть на то свои причины» И тем не менее, ни одна из этих причин не будет принята в судный день. А ведь именно такое непрощение закрывает сегодня небо человеку. Согласно Божьему Слову, существует четыре требования, которые нужно исполнить, чтобы прощение считалось полным. Первые два требования к прощению формулирует Павел. Снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как Христос простил вас, так и вы. Снисходить друг к другу и прощать друг друга – две разные вещи. Снисходить означает воздерживаться от всяких действий и мыслей о мщении. Здесь таким образом говорится «не берите дело мщения в свои руки, вместо того лучше снесите эту обиду, оставьте все так, как есть». И все же снисхождение друг к другу – не только новозаветный принцип. В притчах мы читаем «не говори, как он поступил со мною, так и я поступлю с ним, воздам человеку по делам его». Кроме снисхождения друг к другу, мы должны еще простить от всего сердца. Теперь мы переходим непосредственно к самому прощению, которое базируется на двух заповедях – любви к своим врагам и молитве за них. А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Один мудрый старый проповедник сказал – если вы можете молиться за своих врагов, то вы можете и все остальное. Я проверил истинность этих слов на своей собственной жизни. Когда я молюсь за тех, кто обидел меня, Христос начинает удалять из меня мою боль вместе с моим желанием постоять за себя и моим плотским желанием поквитаться. И когда Он делает это, мое сердце смягчается, и я обычно спрашиваю, «Господи, что Ты повелишь мне сделать, чтобы восстановить эти отношения?» Иногда его повелением бывает позвонить, написать письмо или встретиться с тем человеком и поговорить с ним один на один. И когда я делаю так, как он мне велит, мое сердце буквально утопает в его покое. Конечно же, Иисус никогда не говорил, что труд прощения будет легок. В его заповеди «любите ваших врагов» греческое слово, приведенное как «любите», употреблено не в смысле «почувствуйте к ним симпатию», но «проявите к ним». Нравственный подход. Проще говоря, простить кого-то не значит возбуждать в себе симпатию к нему как к человеку, но принять нравственное решение удалить ненависть из наших сердец. Третье. Мы должны научиться прощать самих себя. Что касается меня, то для меня это самая трудная часть прощения. Как христиане мы всегда с готовностью являем миру всю милость нашего Господа тогда как себе зачастую оставляем очень скудную часть ее. Вспомните царя Давида, который совершил прелюбодеяние и затем убил мужа, чтобы скрыть свой неблаговидный поступок. Когда его грех был раскрыт, Давид покаялся, и Господь послал пророка Нафана сказать ему «Твой грех прощен». И все же, хотя Давид и знал уже, что прощен, он лишился радости надолго. Он молился «Дай мне услышать радость и веселье», «Возрадуются кости тобой сокрушенные, возврати мне радость спасения твоего и духом владычественным утверди меня». Отчего Давид все еще был так обеспокоен? Этот человек был уже оправдан перед Господом и получил мир в сердце через Божие обетование прощений. Тем не менее, как мы видим, грехи могут быть изглажены из книги жизни, но не изглажены из совести». Давид написал этот псалом, потому что он хотел, чтобы его совесть перестала осуждать его за его грехи. И к тому же, Давид просто не мог простить самого себя за это. Теперь он терпел наказание за то, что так долго держался своего непрощения. Непрощение по отношению к самому себе, которое выражалось в отсутствии радости. Видите ли, радость Божия приходит к нам только как плод принятия его прощения. Я помню, как много лет назад я был глубоко поражен, прочитав биографию Хадсона Тейлора, основателя китайской миссии. Тейлор был один из самых плодовитых миссионеров в истории. Он был благочестивым мужем молитвы, основавшим церкви по всей огромной территории Китая. Тем не менее, он много лет нес свое служение без радости в сердце. Его сильно удручали и огорчали постоянная борьба с самим собой, его тайные желания и мысли неверия, которые он носил в себе. В письмах к своей сестре, живущей в Лондоне, он признавался. «Меня очень мучает то, что я ношу в себе мысли, неугодные Господу. Я веду такую тяжкую борьбу с самим собой в разуме и в духе. Я ненавижу себя, свой грех, свою слабость». Затем в 1869 году Хатсон Тейлор пережил резкую перемену. Он видел, что у Христа есть все, что ему нужно. Но не своими слезами, не покаянием, он не мог добиться, чтобы эти благословения излились потоком в его жизнь. Он писал своей сестре, «Я не знаю, как принять все это, все то, что Христос обещал дать, в свой сосуд». Тейлор признавал, что есть только один путь к обретению полноты Христовой – через веру. Каждое обетование завета, которое Бог заключил с человеком, требовало веры. Поэтому Тейлор решил пробуждать свою веру, но даже эти его страдания оказались напрасными». Наконец, в один из самых мрачных моментов в его жизни, Дух Святой дал ему откровение. Вера приходит не от стремления приобрести ее, а от упования на обетование Божье. В этом секрет высвобождения всех благословений Христовых. Теперь Тейлор начинал вспоминать обетование Божие, перечисляя их снова и снова: Прибудьте во мне, и принесете плод. Я никогда не оставлю и не покину вас. Если вы будете неверны, «Я всегда верен». Тейлор перестал пытаться подражать Христу и вместо этого начал уповать на обетование Иисуса о том, что он с ним до скончания века. Он писал своей сестре, «Бог смотрит на меня, как на умершего на кресте, где Христос умер за меня. И теперь Он просит меня смотреть на самого себя так, как Он смотрит на меня. Поэтому я уповаю на победу, которую Его кровь дала мне, и я теперь так и считаю». Я и сейчас способен согрешать ничуть не меньше, чем раньше. Но я отныне вижу, как никогда раньше, что Христос со мной. И когда я исповедую свои грехи сразу же, как только их осознаю, я верю, что они сразу же прощены». Тейлор простил себя за грехи, которые, по словам Христа, уже были давно брошены в пучину морскую. Поскольку он положился на Божье обетование – он смог стать радостным служителем Божьим, постоянно возлагающим бремя всех своих забот на Господа. Вот когда мы все по-настоящему входим в завет с Богом, как только начинаем полагаться на Его Слово к нам, вере в Его обетование. У меня к вам есть один последний вопрос. Вы верите, что ваши грехи прошлых лет и месяцев прощены? Вы исповедовали их и приняли Божье обетование прощения – ну как насчет грехов вчерашнего дня? Поступаете ли вы, как Хадсон Тейлор, тут же исповедуя их и веря, что как только они исповеданы, они прощены? Бог никогда не делает паузы между моментом нашего исповедания греха и моментом своего прощения. В день, когда я возвал, Ты услышал меня, вселил в душу мою бодрость. Скажите мне, в каком состоянии вы просыпаетесь утром? Просыпаетесь ли вы с темной тучи над головой? Пронзает ли вдруг ваше сознание чувство вины, и вы начинаете перебирать в памяти ваши неудачи? Таковы ли ваши первые мысли «я так слаб и грешен»? Вот что Божье Слово говорит о том, каким должно быть ваше утро. Пойте Господу, благословляйте имя Его, благовествуйте со дня на день спасения Его. Божьи милости обновляются к нам каждое утро. Поэтому, чтобы вы не совершали вчера или буквально в сей же час, если это искренне признано и исповедано, что бы оно ни было, оно все покрыто очищающей кровью Христа. Если вы верите в Его непрекращающееся милосердие, если вы верите, что Он гораздо более желает прощать, чем вы имеете желание исповедовать ваши грехи, тогда встаньте утром с постели и скажите дьяволу «Этот день» будет первым днем покоя в моей жизни. Все, что было в прошлом, все мои ошибки и грехи, я оставляю в прошлом и начинаю думать только о том, что приготовлено мне совершить сегодня, начав воспринимать все по-новому. Сегодня день Божьего спасения. Аминь.